Па па па па па еще, прикольная игрушка на соусе сегодня мы играем с щитом который бесплатный с онковчица тут есть ESP, есть какой-то дебак если я уж включу тут начнется пиздец на экране есть плеерсы. все есть в общем все что надо есть показатели оружия есть ESP-item, но хоть ты мне мешаешь, есть труп. Так, можно взять вот такую пушку. Очень прикольно реализованная игра. При том, что я смотрел на нее, когда она еще была в стадии плейтеста. Не понимаю, зачем я это говорю на микрофон. Возможно, даже мой микрофон сейчас вообще не записывается. Так, кто тут враги? Вообще кто здесь враг? А, понял. На сегодня победили, да? Тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, тут, Меня хотят кикнуть. Кто? Какая сука меня хочет кикнуть? With players. Ага, тут, а тут не отображаются плееры. Я понял. Ну ладно. Я тебя сейчас прибью, сука. Давай, иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Я тебя сейчас ушатаю. Что? Ну ладно. Человек в двери застрял. Прикольная реализация. Правда, я не могу вертеть камерой. А то я вижу всех. Внимание, сервер работает в режиме вак. Очень-очень-очень классный обманчивый ход, потому что здесь ни хрена не работает. Я сидел 50 часов с читом, и в итоге бана так и не словил. What the f**k? Я нига. Эээ, Ой, ладно, уже заебался. Конец записи.